Итак, всем здорово, продолжая серию геймплея на этом самом, на новой конфе. Сейчас величайшая игра, самая тормозная из всех в истории практически. Первая игра, которая реально требовалась с ядерника, которой у меня не было и, блин, которая мне понравилась офигенно, но я в нее особо много не играл именно из-за тормозов. И это первая игра, на которую я как раз делал первый вот такой же смотр или... Короче, именно с, с этой игры все и началось, можно сказать О! Ну тут фигня, это в здании оно и на том процесс Более-менее быстро было А вот давайте выйдем Я отключил синхронизацию Ебать! 56-55 FPS, смотрите, блядь Это с модами Мод забыл, как а, пос, а, Я, по-моему, в GTA 4 с Мэдисоном делал ну, или в комментах напишу. Короче, это с графическим модом каким-то крутым. Бля, вы видите? Охуеть. 60 FPS, 50-60. Бля, а так лагало до этого, пиздец. Это видите с модом, бля? Бля, вот это бля, мужики. меня даже, блядь, в когда я купил Так, ну, она вообще даже не летала Блядь Ебать Охуеть, блядь, как плавно Вот это ебать Тут типа улучшенные текстуры, но, как я говорил уже в обзоре Они, блядь, в общем, на самом деле очень слабые Это еще к ним приблизиться, при приблизиться нельзя Так, у меня пистолета нет, потому что это начало игры Бля, ну это, бля, вообще, ебать. Охуеть. Спасибо, что кто написал, из-за чего полосы, короче, рваные, сказали синхронизации, я проверю. Но я специально синхронизацию отключал, потому что только так показывает максимальный FPS. Бля, еще написали... Нахуя надо было для тестирования настройки графики покруче? У меня, во-первых, и так были практически максимально. А во-вторых, для тестирования проц нужны как раз, э, желательно, минимальные или небольшие для данной видеокарты настройки графики. Потому что, чтобы видюха не стала ограничивающим фактором. Потому что здесь я прежде всего показываю проц. Бля, как эти пешеходы ходят, ебать. Правда, знаете, что стало напоминать? Мне, честно говоря, вот... Без такого полета мне оказалась игра более красивой в графическом плане. А сейчас так летает, как будто это, блядь, игра 2000 года. Реально, блядь, так летает. Ну, блин, ну как будто этот 2000 год из-за этого смотрится. Потому что, ну как бы, когда старая игра, ну это такой, как бы, у меня лично, скажем так, это как там называется, блядь, комплекс, не комплекса. а... Предвзятое мнение, короче, что когда игра летает, она как бы древняя, да? И вот тут вот она так летает, что ебать, что бля, такой свист это, пиздец просто. Ну вот, видим текстурку на самом деле говеной довольно таки. Пиздец, бля. Просто пиздец, это бля, это столько кайфа. Охуеть, бля, вот это... Блин, я неделю сидел с конфигом, не хотел запускать, но батлой довольствовался, блядь, сука, и это охуеть, бля, Мне говорили, кто-то в комментах написал, купил бы лучше видеокарту, блядь, это какое мудоёбище написал, а? Блядь, благодаря тому, вот я сука, какой же я умный, блядь, я так и думал, что нужно проц брать. Пиздец вообще, ребят, это ебать, блять, я просто, блин, кто знает ну, все практически знают что, насколько она тормозная GTA 4 а тут это пиздец и это, по-моему, ну, это минимум 1.04 версия, а может даже 1.07 я не помню, потому что довольно-таки билд новый, как бы ну, сборка, и все равно она у меня на е 5 200, она была, блядь 10, 15, ну, 20 FPS. а здесь пиздец, вот сейчас 70 FPS. Пиздец Пиздец Вообще нахуй Ебать, охуеть Охуенно, ребята Это просто, блядь Это настолько охуенно Что у меня слов нету Короче А, вот сейчас до 40 упало 45 Ну может потому что сейчас машин в кадре много, хуй знает Да иди нахуй, бля. Сука, испортил красивый внедорожник, блядь. А, вон какая пробка образовалась. Сейчас мы ее отъедем, посмотрим. И, а... Да, FPS до 70, до 80 поднялся, но тут вообще прорисовывать нечего. Пиздец. Но опять же говорю, что единственное, что она стала проще выглядеть в графическом плане, потому что, блядь действительно настолько летает тут вот как будто как будто ты взял например вот бы Y э, ну City запустил то есть такую блять старенькую игрушку потому что такой свист блять я потому что во все играл я вот вас я в третью не играл только так чуть-чуть совсем в компьютерном клубе от вайсити дохуя играл она у меня ну как 20 30 fps у меня на тот момент был атлон 2000 на xp вот, там тоже был 20-30 FPS Что-то не очень большое, ну 30 может быть Короче, не супер тормозило, но и не летал Затем, короче, в Сан-Андреас, Понятное дело, там еще тормознее было Вот И, соответственно, следующее вот это И во все Vice City, я считаю, с тормозами Играл, и вот настал момент, когда, блядь У меня вайсити просто охуенски летает Правда, детализация недалеко Ладно, давайте поиграемся с настройками а, Дистанции обзора увеличим Блять, почему-то он написал, что памяти не хватает, хотя... Откуда, блять, почему 924 мегабайта? У меня 1024, ну ладно, хуй. Так, вот так вот. Короче, я увеличил дистанцию обзора, почему-то я не понял почему. Но она что-то не увеличилась, Он там деревья вдалеке, они все хуево нарисованы, пиздец, позорно нарисованы. Почему-то я раньше не обращал внимания, то ли хуй знает. Слушайте, а может с дровами что-то, что-то вообще непонятно. Дрова вроде новые. Или нет? Блять, что-то непонятно. Слишком как-то простенько, нахуй. С другой стороны, то, что простенько, это не влияет особо на... На процессор, это как раз наоборот, как я уже сказал, это хорошо, что простенько. Это максимально позволяет раскрыться именно процессору, показать. Что с процессором? Что-то, блядь, дымки нет никакой обычно. Дымка какая-то. Может это из-за мода, хуй знает. Блять, испортил тачку. А, ладно, давайте попробуем, если сейчас получится разрешение установить. Пиздец, он мне не дает, а, сука. Кстати, кулер зажуж... зажужжал охуенски просто. Как пылесос, блять. Он в батле, по-моему, так не жужжал. 1920 на 1080. Смотрим. Ну, немножко FPS, Блять, ну так вот 50 FPS. Ну, конечно, уже вот стали продергивание. Что-то не глю какой-то, смотрите, бля, пиздец с деревьями. Неужели они такие хувые в этой игре? Что за пиздец? Ну-ка, дайте-ка я выйду. 45 FPS. Ну тут уже вот сейчас немножко начинает некрасиво дергаться. Картинка. Это уже, наверное, видюха все-таки. Хотя, по идее, здесь на видюху вообще очень мало. А, слабенькая она, короче, нужна видюха, потому что игра консольная и. Но все-таки разрешение большое. Блять, неужели такие деревья стрёмные? Вообще говно, крест-накрест, блядь. Пиздец, что за говно? Раньше как-то не обращал внимания. летом это мод, хуй знает что то вообще позор, просто реально позор. А, ну так подойти нормально, вроде листики, дохуя листиков. что то не пойму, или это из-за дистанции так. А вот так вот вообще стрёмно смотрится. Да, вот тут вот меньше стал FPS, вот сейчас 40 FPS, к примеру. 45... Так, ну мне сказали, что гораздо круче будет выглядеть, что я вам скажу, нихуя круче совершенно, ну мне правда про батлу говорили, но блять, я считаю то же самое в батле, нихуя круче не выглядит совершенно, совершенно, и из-за тормозов небольших, ну не то что тормозов, а менее плавно, из-за этого, короче, наоборот, хуже, мне меньше нравится. Я знаю, я сам играл, были времена, когда я играл там 800 на 600, но ну, в основном, 1024 на 768 на предыдущем, предыдущем на предыдущем компе с 2003 года. Ну, бывало и на 800 на 600, короче, я знаю, там, да, там была разница. 640 на 480, по с 800 на 600 уже разница была большая, короче. Вот, 800 на 600, 1024 на 768, тоже разница была очень приличная. Но тут, блядь, по сравнению от 1280 на это, я разница особо, ну именно вот так вот, как бы вот просто смотря вообще не вижу. Да, понятно, что лесенки не стало. Потому что, как известно, от лесенки можно не только избавляться путем антиолесенга врубания, а просто путем повышения а, этой самой разрешения. Ну, блядь, ну нихуя она не выглядит круче Вообще никак, блядь, вообще никак В пизду И вот я лучше реально вернусь на 1280 Это, блядь Лучше будет летать охуенно Чем непонятно зачем Вообще, блин Реально, короче Пиздец Что за хуйня, я не понял, в 2008 году Вышла игра, и вот тут вот Блядь, а даже не дается Только установить это ж сколько, блядь, 2 гига, что ли, надо? Или это из-за того, что текстуры другие захуярили? Хуй его знает. Непонятно, короче. Сейчас еще проверю вертикальную синхронизацию. Блядь, ну, лучше гораздо. Мне больше нравится. Да, появились лесенки, конечно, не ужасные, но тем не менее. Но зато, блядь, гораздо плавнее и так далее а лесенки меня особо никогда не раздражали, короче, это единственное что, блядь, фактически только разрешение, чтобы лесинг не было, они меня особо никогда как бы не раздражали, это еще на 600, да, короче есть такая хуйня, так, анти -альясинг. тут, по-моему, нельзя анти выставлять говеная, блядь, ебаная Консольщина? Сейчас в комментах обязательно кто нибудь напишет блять, через драйвер установи Сука, умники, блядь Нахуй мне надо через драйвер установить Я даже не знаю, где это И в основном описали, что тебе видюха нужна, чтобы, блядь, разрешение было крутое. Блядь, да нахуя я буду выкидывать 10 тысяч, чтобы ради срадного разрешения, которое только чуть-чуть лесенки уберет. Ебать, что за люди вообще не понимают. Блядь, вот охуенно мне все-таки не нравятся. Деревья вообще погано выглядят лоды все-таки идут. Непонятно, что такие ужасные. Может детализация? Ну, блядь! 2008 год! Для... Я в девятом году купил 1 гигабайт. Это было много. На тот момент не было. Даже если были 2 гигабайтные, то это было кроссы всякие и так далее. Это не были одночиповые. Одночиповые только потом полтора гигабайта появилось. Я не помню, GTX 280 там было полтора или не было, блять, Там, может, даже не было полтора, даже если было, GTX 280 появился... То ли в 2008 или в 2009 году, не, блядь, не помню. Короче, схуяли такие вообще. Охуеть, короче. Ну, очень полный полет мысли Реально. Но все-таки бесит, блядь, этот эффект, что вот 2000-й год. Может, что-то, блядь, не знаю вообще. Весь в загадках. Короче, сейчас рулет 2.500к Ну, можно 2.400 взять Так, если победнее Я сначала и хотел Но я думаю, обычному человеку Можно и 2.400 взять Такому, если жалко на 2.500 Я как бы взял именно В том числе из-за своих Обзоров, так сказать, по многим причинам А так бы я 2.400 Я и так хотел 2.400 взять, но все-таки В итоге 2.500 решил брать Вот, охуенный, конечно, проц Написали, блядь, бульдозер надо было подождать, блядь, я уже говорил, но я, правда, в комментах писал, а, а заявляю официально, Ванамаз, блядь, заявляет, бульдозер голимое говно, его долго делали, короче, он только выйдет на 32 нанометра, блядь, у NVIDIA уже, блядь, у Intel уже с начала года 32, они кое-как сейчас только сделают, это уже отставание, дальше, уже появились... Еще достаточно давно, пару недель назад, первые тесты бульдозера, и там уже видно, что он, по-моему, даже 2600К не делает. Ну или если делает, то только в каких-то редких, ну, грубо говоря, мало где, очень мало. То есть 2600К, который вышел год назад, полгода назад. И при этом Intel сейчас нету причин гнать на полную, потому что у них нет конкуренции, да. А AMD сейчас все процы, их, блядь, их шестиядерные топовые процы 6 тысяч что ли стоят или даже 5 тысяч, потому что кому нахрен надо брать, он шестиядерный, блядь, а толку шестиядерности, если он медленнее, Sandy ближе. И... В играх он слабее, потому что в играх Ладно, еще 4 ядра где-то Это маркетинговый ход, говорили, что в GTA Это специально сделали, чтобы люди брали 4 -ядерные. Вот, и чтобы Приставки лучше выглядели на фоне ПК а, а реально Даже 4 ядра, на самом деле, считайте Не нужно, ну ладно, пусть будет Нужно, но 6, блядь, ядер точно не нужно Нахуй, 6 ядер, галимое Говно, короче, и одно ядро у Intel Получается более быстрое И с андибридж, он быстрее, короче и лучший, и он более холодный Потому что, блядь, 32, у этих 45 Вообще отсталая хуйня И поэтому их топовый 1090 Или 1100, какой там, блядь, у них AMD-шка, он упал До 5 или тысяч короче а, Поэтому он даже 2600к не будет а, а, короче, Intel уже весной 2011 странно, правда, больше года Пройдет, нужно было в январе но, по-моему, весной выпустит 28 И понятно, что он еще, блядь, быстрее будет И плюс, кто знает, если бульдозер, бульдозер даже пусть обойдет 2.600К Что очень маловероятно Я не удивлюсь, что если Intel тут же, вне плана, он выпустит Просто они выпустят Sandy Bridge более, на большей частоте, короче И даже, скорее всего, так и будет Даже если бульдозер, короче, топовый Даже 2.600К не обгонит Я все равно не удивлюсь Если тут же появится какой-нибудь 2.700К Который будет... А, еще там на 200 или 400 мегагерц, короче, круче. Вот реально говорю, вообще без пизды так, такие случаи как бы бывали и так далее. Вот. Я Intel сейчас ведет, и кто там говорит, AMD действительно всегда был для более бедных людей, у кого нет денег на это, на Intel, как бы для нищебродов, грубо говоря. У меня у самого первый процесс был AMD, но на тот момент это было... Это было действительно действительно как бы актуально и меня-то гораздо было меньше денег и тогда каждые тысячи я его покупал про за 3000 атлон 2000 xp грубо говоря пни 4 или чё там продавалась он там 4000 чем-то стоил это это было для меня короче ну грубо говоря по нищебродский купил как бы а уже следующий я вообще без сомнений е5 200 хотя вот, говорю хотел подумать на x4 но на тот момент тоже, в общем-то, денег не захотелось лишнее тратить, и поэтому не стал брать. Но, видите, денег не было, а все равно взял Intel. Ну и сейчас вот взял вот этот, короче, опять же Intel, и вообще не жалею, и ничего, короче. AMD вообще начала с того, что а, полностью копировала процессоры Intel. То есть это Intel разработала и архитектуру 86, и все, блять. А AMD-шники первых проц, это были полные копии, кажись, вообще, короче, Intelских. То есть, блядь, полная копипаста и Китай. И вообще история, по-моему, была такая, что IBM что-то... Им нужно было, чтобы обязательным условием каких-то поставок было, чтобы конкуренция была. То есть, не был монополистом Intel. И поэтому создали, блядь, там AMD... Вернее, не создали, а им дали от X86, и они стали их производить. Чисто для конкуренции, чтобы не было Intel монополистом. Вот и все, короче. Вся история, блядь. Поэтому AMD всегда вторая. Одно время она еще что-то там феномы какие-то сделала. Но она все равно тогда, блять, так себе. В среднем сегменте только еще что-то а, стоило подумать, там, Феном этот 920, 40-й, там и так далее, 55-й. Но сейчас это все в говно просто слилось. Вот. И еще хотел сказать, что.. А, Доказательство того, что Intel сейчас не парится И не выпускает максимально мощные процессоры Какие могли бы Это то, что шестиядерные они проц выпустили блядь, Год, по-моему, с лишним назад Забыл, когда... Ну давно, блядь, вообще И сейчас он даже 2600к В каких-то тестах проигрывает, в каких-то выигрывает Вот, и казалось бы, да Они могли бы обновить уже там частоту И так далее, они вообще не парятся Им это нахуй не надо Ну они там, по-моему, частоту подняли То есть чуть-чуть на 200 мегаят Но как бы это так, короче, пофиг они как бы чисто для престижа сделали, что у них есть 6-ядерный такой, ПК-шный и все. А в массовый сегмент не стали вводить AMD, они полностью вели в массовый сегмент. А Intel они могли бы вести. но ну, просто им нет смысла, если они, к примеру, за 300 или 200 баксов ведут 6-ядерный, то там уже нет смысла 4 продавать по большей цене. И это уже хуйня получится. Хотя такая хуйня была, потому что Е8-400 процы, вот эти, они двухъядерные были, но они стоили дороже четырехъядерных. Вот такая была хуйня, короче. И, конечно, кто купил этот двухъядерный, они на самом деле сваляли дурака. Потому что на четырехъядерном они бы еще долго сидели, а на двухъядерном, да блять. А с двухъядерного приходится слазить, а он довольно-таки дорого стоил, там и 7 и 8 тысяч, короче. Сука, да что, я сесть-то не могу. Прикиньте, вообще садиться не хочет в О, сел наконец-то. Но она не едет. Хы -хы. Охуеть. Тут что, можно чинить тачки? Он чинил, по-моему. Вайсить, по-моему, можно было или где-то можно было. Не помню где. Ну, в общем, короче, вот такой экскурс. А, проц. Стоит смысл покупать, если у вас двухъядерный? Не понимаю людей, которые меняют что-то на что-то, когда на 20-30% быстрее. Ну, к примеру, приведу пример, там, купит какой-нибудь Q там 960-50, 96-50, или какой там был, короче, такой мощный четырехъядерный из предыдущего поколения. А потом раз, выйдет там этот... Бридж, а они его купят, а он всего там на 20-30% быстрее Вот такого я не понимаю, это реально разброс деньгами, это полная хуйня вот как я сделал, что у меня в несколько раз быстрее, это вот и тот да, это пиздец Что-то говорю, у меня на 10-15 фп слагало А сейчас, короче, он летает 40-60 Так, ну ладно, давайте попробуем включить вертикальную развертку Но на самом деле, в данном случае сейчас... FPS меньше 60, поэтому может быть это и не будет иметь значения, хуй знает. Ну, стала рваной на самом деле картинка. Рваной в смысле как бы тормозов. Ну, я и так и знал, в общем, я, потому что еще давно я.. В жета Vice City еще баловался этой настройкой. Когда ты отключаешь вертикальную синхронизацию, то тогда достигается максимальная плавность, потому что максимальный FPS. А когда включаешь синхронизацию, то картинка начинает такой дерганый быть. Вот сейчас вот это вот есть. Ну, на видео, может, это не очень видно. Но вот когда ты вот так вот камеру крутишь, она дерганая, блядь. Это противно, это, для меня это был всегда синоним тормозов. Я помню в NFS а, шестом, как проверял, что у меня тормозил. Я вот так вот по кругу, короче, здесь блять не получится, по кругу вот так вот на нарезал и картинка окружающего мира, она вот так вот дергана, короче, неплавно. Так, а если отключим? Ну хуй знает, может, тоже есть, а может, нету. Ну, тут просто чай FPS не соточка, поэтому как бы это менее наглядно. Ну вот, короче, такой обзор, я думаю, он будет очень полезным, очень интересным. Победа в Иномасса на ЖТ-4. Я несколько видео про ЖТ-4 делал и везде говорил, что тормозная и так далее. Вот как бы настало время, и она перестала быть тормозной, но при этом стала выглядеть как 2000 года, блядь. И люди, которые говорят, что здесь самая пиздатая графика, ну, они немножко пиздят, конечно. Ну, что-то мне мод не понравился, может, мод какой-то косячный. но ну, там, блядь, написано было, а, замена всех или не всех там текстур, короче, такой какой-то очень некислый репак, короче. Я не думаю, что они какие-то сюда средние текстурки, а есть лучше. Ну, может, и есть, хуй знает. На самом деле, я видео смотрел, все эти про GTA 4 есть, где там супер графика, да такие же текстуры, говняненькие довольно-таки. Единственное, что там есть, вот тут вот, по-моему, нету, это отражение на машинах, вот, по-моему, единственное, что. Вот, а все остальное, как бы, та же самая хуйня. И здесь вот, а, вот, к примеру, закругление асфальта, оно идет полигонами, и нифига не ровные. полигонов мало, как бы. И это бесит. Все, короче, разоблачение жита прошло. Спасибо всем, кто посмотрел. Хуйню не пишите, а то по батле, по сборке столько хуйни написали, что пиздец просто задержал, просто обидно, так сказать. Реально хуйню пишут люди и даже не стесняются. До скорого!